всем добрый вечер мы возвращаемся э, и продолжаем у нас э, что будем залаживать базу так так так мы находимся на этой планете споровой планете да будем тут закладывать базу сейчас тогда будем искать где мы будем лучше обосновываться на для начала конечно мы будем делать основную часть так ищем такое более пространное место хотя погодите-ка давайте-ка все же тут посмотрим Не, надо вот идеально было бы какую-то долину. Так, смотрим. Погодите-ка. Смотрим. А что если... Давайте-ка тут высадимся. так итак смотрим где мы будем делать базу возможно идеально мы не найдем но мы будем что-то придумывать по ходу дела так. сегодня мы начинаем работать над базой но это не значит что мы не будем что-то другого делать так И предлагаем мы где мы ее будем делать конечно ну как есть так компьютер базы вот. готово. строительство базы любую местность можно использовать для строительства задействовав компьютер базы вы можете занять несколько зон на одной или многих планетах расширяйте свою базу с помощью меню созидания z для создания новых частей базы требуется Ресурсы. Демонтаж строения в пределах вашей базы пополняет ресурсы. Большинство строений можно возвести только в пределах вашей базы. Такие строения, как усилитель сигнала, можно строить где угодно. Засыпанные технологические модули можно найти с помощью анализирующего визора F и ландшафтного манипулятора. Полученные из этих устройств извлеченные данные можно тратить на строительные чертежи. На базе можно построить терминалы специалистов, чтобы управлять терминалом, на космических станциях можно нанимать рабочих. Они предлагают задание по исследованию продвинутых деталей и оборудования для базы. На космической станции можно найти терминал телепорта, чтобы телепортироваться на свою базу и обратно. Терминал находится в левой части станции, после диспетчера заданий. Понял? Итак. Оформите землю под себя. Это наша земля. Поиск в архиве. Согласно данным единого архива, на этот участок никто не претендует. Ультразвуковое сканирование подтверждает пригодность участка до строительства. Занять участок? Конечно. Точка восстановления сохранена. Компьютер базы запущен. Доступны архивы. Тогда читаем. Открывается журнал предыдущего пользователя. Воспроизведение записи. Здесь на... бушует ураганы, а материалов совсем мало. Я сохраню план убежища, пока сейчас нужно скоро вернусь. Вот чертежи. База обеспечивает защиту от суровых условий на поверхности планет, позволяя вам перезарядить систему защиты от вредных факторов. По мере того, как ваша база растет и развивается, вы сможете получить доступ ко многим продвинутым технологиям. Строите базы для защиты от неблагоприятных погодных условий, развивайте базу, получая новые строительные чертежи. Возвращайтесь на базу, чтобы оставить или переработать найденные ресурсы и предметы. Прикольно. А, это щит, видите? Щит. Так, ставим, можем защититься. Так, база Амбро, база с возможностью заселения. последние изменения внес игрок Владимирус. Да, это мы. Все. Это я и мы. Так. Теперь, блин читая такая панель. Вот. Ставим. Но мы как сделаем сейчас, смотрите. Ставим. Ставим. Чего в округу? Вот почему. Используем уголь. Ой, углерод. Углерод, углерод. И давайте-ка мы еще раз ее расширим вот таким вот способом. Так, погодите-ка. И как у нас получилось? Смотрим. Приближается буря. Так... Мы сделали 4. Так, тут 4. 4 на 5. Значит, что мы делаем? Мы ставим тогда еще одну. Пусть это будет 5 на 5. Читаем дальше, открывается же предыдущего пользователя, восстановлен дополнительный архив, воспроизведение записи, строительство можно считать успешным, удалось извлечь данные, тут рядом в... все планы сохранены, сканирование показало, что под землей находятся и другие устройства, начинаю поиск, тот кто сделает эти записи определенно достиг некоторого успеха, у меня есть доступ к его планам и возможно я смогу чему-то научиться. Так, модуль строительных исследований. Добудьте новые чертежи при помощи модуля строительных исследований. Развивайте и расширяйте свою базу при помощи продвинутых технологий и больших сооружений. Развивайте базу, получая новые строительные чертежи. Извлекайте засыпанные технологии, чтобы получить новые чертежи. Обеспечьте свою базу энергией, чтобы использовать продвинутые технологии. Во время строительства используйте телепорт, чтобы мгновенно вернуться на свою базу. Понял. Так. Что нам надо? Чистый феррит А, нам надо углеродные нанотрубки. Надеюсь, мы можем себе это позволить. Так. А буря никак нам даже не повредила. Поглядите-ка. Так. Хорошо, теперь делаем модуль строительных исследований. Их можно перестать, потом приближается снова приближается буря. Блок анализатора активирован. Рекомендация системы диагностики. Добывайте извлеченные данные из засыпанных технологий. Установите и используйте анализирующий визор. так, э -э -э -да, хорошо. технологии для строительства стоимость извлеченные данные мы изучили новый строительный элемент модуль телепортации между базами личное устройство телепортации позволяющее пользователю быстро перемещаться между построенными базами а также терминалами космических станций которые подключены к сети Рекомендуется проверять целостность сети перед отправкой любых материалов, потеря которых нежелательно. Дальше. Биотопливный реактор. Модуль распределения энергии. Небольшая генераторная установка. Сжигает углеродное топливо в камере печи, превращает его в полезную энергию. Подключить генераторную установку к сооружениям базы и устройства можно посредством электропроводки. Электроэнергия необходима для работы многих элементов базы. Дальше, маяк сохранения. После активации маяк моментально создает навигационную точку маршрута, благодаря чему вы сможете легко вернуться туда, где уже были. Позволяет игроку сохранять прогресс игры в любой момент. Дальше изучаем электропроводку. Она ничего не стоит. Электропроводка высокой мощности. Используйте провода, чтобы подключить генераторные установки к вашей базе. Большая часть технологий, включая строение со встроенным освещением, требует наличия источника питания для работы. Проводка может быть подключена к различным переключателям, чтобы обеспечить выборочное распределение энергии. На 5 уже нам не хватит. И также усилитель сигнала. Сканер местности. Многоцелевой сканер, способный обнаруживать окрестные сооружения. Может расшифровать навигационные данные, определять точные координаты. Усилитель сигнала может быть разобран и повторно установлен, что облегчает его переноску. Мобильность, так сказать. Дальше. Батарея. Высокоэффективный накопитель энергии. Подключите его к энергосети, и встроенные схемы управления будут автоматически забирать излишки энергии для зарядки своих ячеек. Когда энергосеть начнет потреблять больше энергии, чем производится, аккумулятор начнет автоматически отдавать энергию, чтобы компенсировать эту недостачу. Ура! Получили чертежи. Мы в расслабленном режиме, поэтому... Мы можем... Не бояться буря а вот если бы мы не были в расслабленном режиме, то вот тогда все было бы не очень хорошо. Но ну, вы понимаете, я думаю. Ну вот так вот оно. Технологии для строительства. Тут есть и другие, вот видите. Но ну, мы для начала изучим эти. И сейчас кое-что еще посмотрим. Сейчас строение можем а это это и есть из бревна Ну, можно сначала сделать из бревна потом можно из камня потом уже из плава так обращаемся к нашему компьютеру снова автоматическое питание базы включено Включение автоматического питания уберет необходимость постройки генераторов и энергосетей. А, -а, а, Создать металлическую обшивку. Создаем 4 штуки. Вот, готово. И также создаем углеродные налотрувки. Теперь строим телепорт базы, но если что мы, я думаю, его демонтируем. Пока мы его поставим где-нибудь здесь, вот. И все. Цель достигнута, запущена программа обитания. Получен новый сигнал. так сканер засек необычный сигнал без конца повторяет 16 с космической станции внимание конец архива записи прерваны в архивах компьютера базы не осталось записи похоже больше я здесь ничего не узнаю судя по всему мой предшественник покинул свою базу и отправился на космическую станцию где нам нужно э, сделать это тоже Изучите космическую станцию. Пройдите после там предыдущего владельца компьютера базы. То есть вот так вот там. Точка базы. База Амброва. А, мы можем прямо туда телепортироваться. Ну что, вперед, вперед на космическую станцию. Готово. О, мы прибыли. Итак, осматриваем космическую станцию. Найдите формы жизни, которые можно расспросить о таинственном сигнале. Сущный странник, этот единство знает ваши, несмотря на незнакомые мне речь. что-то в поведении инопонятей, показывает, что мы уже встречались. Возможно, он знает того, кто был до меня Спросите о других странниках. Существо прерывается от этим отворачивать, оно лишь не слышало, оно либо не слышало меня, либо решило проигнорировать мой вопрос. Ладно. Божественный атлас. Сущность странник это единство знать из... Изящная, явная инопланетная металлическая облочка отживает, реагируя на мое приближение. Они изучают меня, вокруг их визора мерцают огни. Возможно, это существо знает что-то о сообщениях, оставленных на компьютере базы? Спросите, 16. Существо смотрит остекленевшим взглядом, но как-то странно воспринимает это число. Похоже, оно не намерено продолжать этот разговор. Вы странник. Металлическое существо начинает тараторить, выстреливая слова на неведомом мне языке. Моргая, я каждый раз вижу перед глазами тот же авый свет, что слепил меня у аварийного маяка. Повторить 16. Мы наблюдаем за тобой, странник друг. Найди то, что мы тебе оставили. Инфлантин говорит, но это чужие слова. Цепочка кода эхом возвращается ко мне вместе с красным взглядом сохраняется в моем экзокостюме. Отливающий богненцем свет затухает, и а существо смотрит на меня сквозь визор. Что бы сейчас не произошло, оно этого не заметило. Мне ушло уйти. Возможно, компьютер моей базы сможет разобрать этот код. Но понятно, возможно, от вас говорил через эту сущность. Космическая станция. В каждой системе есть космическая станция, играющая роль ее главного порта. На таких станциях обитают инопланетные формы жизни, с которыми можно общаться. Вступая в разговор, вы можете торговать, обучаться новым словам и даже улучшать отношения с народами собеседников. Чтобы улучшить корабль и снаряжение, посетите торговцев технологиями, чтобы узнать местоположение аванпостов и других сооружений, Посетите картографа. Чтобы заработать ценные награды, берите задание у диспетчера заданий. Понял вас? Зашевалное сообщение сохранено для дальнейшего использования. Получите свой инвентарь с помощью торговца технологиями для экзокостюма. Когда будете готовы уйти, воспользуйтесь терминалом телепорта, чтобы вернуться на свою базу. Навигационные данные. так поговорим с картографом. сущность картографов за из исследования за это что мы поняли менять определенные карты например а карта за костюмы ладно ну тогда тогда планетарная карта вот все мы ее получили ко маршрут к инопланетному артефакту Чайка расширения полезно, думаю, будет полезно, а еще можем кое-что продать. Так, короче, подаем. И все так что у нас тут есть такого? Так, в принципе ничего продавать даже. Ну ладно тогда. Так, надо. А наш звезда здесь? Похоже, он переместился вместе с нами. Интересно. Ой, перебежал перебежал улучшение их за костюма принимаем ваши услуги оказались мне полезны спасибо идем к улучшению титула сейчас и улучшаем его улучшить ячейки технологии или повысить квас мультитула бесплатно добавить ячейки с помощью ячейки расширения мультитула установить ячейку расширения мультитула ура новая ячейка мультитула у них есть предел сколько мы можем их поставить не бесконечность но все же это будет полезно купить ячейку можем ее купить, но может не надо, вот, а, антиматерия, так, так и так, предлагаю но хотя скорее всего там не будет ну давайте посмотрим то есть не будет ну попытаемся да у нас ничего нет для улучшения звезды -летра. так ничего не хватает так хорошо сейчас давайте как нам говорили используемся телепортом вернемся назад Типа тебе не надо лететь, а ты можешь вот. воспользоваться точкой станции и отправиться на нашу базу, которая только еще в такой стадии зарождения, скажем. Такая тряска, видите? ну -ка смотрим наш звездолет здесь камере его не вижу а он исчез <с> интересно интересно а кстати инопланетный артефакт на другой планете так хорошо а я думал он исчез нет вот он он оказался здесь ладно так, работа с архивом завершена, хотите выбрать новую задачу? Начать расшифровку. Где шифровка? 16, 16, 16. Текст сообщения. Странник находит свои крылья. Идти к нам и займи свое место среди звезд. Оу. Oh. Обнаружены признаки жизни. Сигнал получен. Добраться до полученных координат. Возможный сигнал бедствия. Ну что? пока что оставим но мы конечно же вернемся к устрою базы, ладно, полетели насколько это далеко ну в принципе на таких скоростях недалеко не так далеко а вот пешочком больше чем полчаса топали а так, ну, минута. Даже уже меньше. Летим на всех парах. Примерное местоположение. Так, приземляемся. Так, активируем разведку. Цель найден. Идем. Сейчас будем искать ого что это кажется я понял грузовой корабль здесь потерпел крушение грузовой корабль хорошо посмотрим посмотрим Но вы видите, это точно грузовой корабль здесь. Возможно, лежит здесь уже очень давно. Цель в зоне действия. Готово. Добираемся до источника сигнала и узнаем все, что мы можем. база пешком слишком далеко О. здесь что-то произошло очень давно я полагаю но что я еще не знаю повредили щиты Крылья аномалии. Журнал поврежден, доступны фрагменты. Сигнал привел меня к обломкам грузового судна. Повсюду разбросаны вырванные с мясом куски металла. Неужели сигнал был лишь коротким замыканием в цепях разбитого и давно покинутого корабля? Среди мусора обнаружил бортовой журнал. Он все еще работает и ожидает моей команды. Вместо того, чтобы вывести на экран судовый журнал терминал, извергать странную последовательность цифр. После них меня ждет короткое сообщение. Аномалией нужны звезды. Расправь крылья. Сообщение прикреплен чертеж гипердвигателя. Я забираю чертеж себе. Изображенный на нем гипердвигатель не подошел бы для огромного образового корабля. Он рассчитан на массу стандартного звездолета. Кто-то поместил его сюда уже после крушения в надежде, что его найдут. Чертеж гипердвигателя получен. Рекомендация. Установите гипердвигатель. Установив на свой звездолет гипердвигатель, вы сможете совершать дальние межзвездные перелеты. Начните установку гипердвигателя. Итак. Предлагаем войти. посмотреть, что нас здесь ждет. Ну, конечно же, радиация. Понимаете? Так что, надо открыть пути отхода. Чуть что. Чтобы мы могли бежать чуть что. Видите, радиация пошла. Поврежденная сталь. но вот так мы поломали так вот так бежим Так, ищем еще. Сейчас мы... ...скрываем. Да, в принципе... ...можем просто сделать вот так и сейчас будем уходить радиация пошла но она не сильно нас потрепала вы понимаете почему так ищем еще не то, не то вот. нашли еще убираем все что тут есть и уходим А, это все из-за... Все из-за этих контейнеров. Где мы еще упустили? еще один упустил ну-ка а вот смотрите -ка. можно его прямо отсюда вот где она оказывается наш еще один. Так. Если... Мы что, не забрали? А вот. вот так бывает от ну похоже где еще осталось тут еще не все значит Так, кажется, это должно быть все. Больше их не видно. И значит, что мы делаем? Сейчас мы... Так, мы можем его сюда вызвать. Нет навигационных данных. Процессоры. Хорошо, тогда пешочком. Нужно купить микропроцессоры или найти их. Будет больше яск. Продавайте предметы за юниты, а в галактической торговой сети ищите торговый терминал на космических станциях, на постах и в магазинах. Добывайте драгоценные металлы из астероидов в космосе или используйте анализирующий визор, ищите месторождение ценных ресурсов на поверхности планет. Доски задания на космических станциях, хороший источник дохода. Посмотрите на доску заданий, чтобы быть в курсе доступных заказов. Прочтите запись на доске заданий, чтобы получить подробную информацию. Установите сканер экономики на звездолете, чтобы получить доступ к данным по экономике на галактической карте. Не забудьте спланировать торговые пути, чтобы получить больше выгоды. Находите взаимодополняющие типы экономики, чтобы организовать идеальный торговый путь. Сельское хозяйство может быть весьма прибыльным. Найдите нужный баланс культур, чтобы создавать новые предметы. Ртуть – это уникальная валюта, которую можно обменивать на особые коллекционные предметы. Получить ртуть можно, выполняя задания, полученные на борту космической аномалии. Особенно много ртути можно заработать за выполнение особых заданий событий выходного дня. Понял. Планетарный транспорт. Чтобы вызвать вездеход, постройте геостанцию вездехода. Геостанции можно строить где угодно, они не привязаны к вашей родной планете. Управляя вездеходом, нажмите левый shift. Для кратковременного ускорения используйте Space, чтобы подпрыгнуть. Управляя вездеходом, используйте C, чтобы находить близлежащие важные объекты. Он мощнее сканера мультитула и находит больше интересных мест. Используйте X, чтобы включить портативный усилитель сигнала и сканировать близлежащие строения. Используйте правую кнопку мыши, чтобы выстрелить из оружия или использовать расщепитель. Используйте J, то есть G, чтобы переключаться между оружием и оборудованием для добычи. Вездеход, как и экзокостюм или звездолет можно улучшить. Установить технологические улучшения можно в соответствующих разделах инвентаря. Вот такая информация. Сейчас идем к звездолету и возвращаемся на нашу недостроенную базу. Обязательно. Дел сказать бы белорусский, но я не буду. Устал. То есть, чуть не сказал. <соединяйте> <соединяйте> Совсем чуть-чуть. А -чуть. вот и он. Заждался нас. Все, полетели. Так. Ну и меньше минуты назад, даже не минуту сюда, вот такой скорости меньше. Ну и обратно тоже. Сейчас прилетим. И на этом, конечно же, мы уже закончим. Будем в следующий раз продолжать. Мы на месте На этом мы будем заканчивать Надеемся вам понравилось И всем спокойной ночи